Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем исторические битвы в Риме War. Сегодня у нас на очереди битва в Тевтобурском лесу, которая прошла в сентябре 9 -го года уже нашей эры. Ну, давайте прочтем описание данного сражения. К 9 году до нашей эры границы Рима проходила по естественной преграде реки Рейн. Север от нее в своих мрачных лесах, как это представляли себе римляне, доелись варвары, замышлявшие уничтожить все достижения цивилизации в мире. Император Август был, однако, абсолютно убежден в том, что германские племенам следует принести все удобства цивилизованной жизни, подтолкнуть их в земли к развитию в полноценную провинцию. Однако перспективы когда-либо принести грубым германцам цивилизацию вместе со всеми ее преимуществами, были весьма слабы. Возможно, именно это соображение повлияло на решение, назначенное местником провинции Квинтилия Вара. Этот человек был способным, способным администратором, но не лучшим воином. Он был гражданским лицом, перед которым были поставлены вполне гражданские задачи. Сбор налогов, вербовка солдат и установление римских законов. Возможно, Сенат надеялся, что римская деловая хватка в конце концов подчинит германцев. С другой стороны, германские племена были точно так же убеждены в том, что удобство цивилизации может и хороши, но только без римского управления и налогов, которые к ним прилагались. У них было не так много денег, чтобы платить налоги. Миновая торговля не нуждалась в деньгах. Свободные воины рассматривали службу в армии как рабство, а римские законы были совершенно варварскими. Кому нужно тюремное заключение или публичная порка, когда кровавая месть отлично улаживает споры. Вар разбил главный лагерь где-то на Везере, по Минде... по Миндена, видимо, историку ком то А, нет, подождите-ка, по наиболее вероятным предложениям в районе современного Миндена. Вот так, я пропустил строчку. Но с приближением зимы Вар и его армия, и лагерная обслуга перебазировались к югу, на зимней квартире. Именно этой возможности ждали германцы, Армении и их тайные вождь жил в лагере Вара, но как только римни не... уточнили маршруты и двинулись в путь, он исчез, а из германских лесов на легионеров со всех сторон набросились дикари. Чертовые варвары уничтожили римские легионы, но в результате неожиданного нападения восставших германских племен на римскую армию в Германии армия... римская армия была уничтожена. Во время ее марша через Тевтобурский лес, находившийся в ее составе, все три региона были уничтожены. Римский командующий Квинтили погиб. Сражение привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи и стало началом длительной войны империи с германцами. В итоге германские земли сохранили независимость, а Рейн стал границей Римской империи на востоке. Давайте поговорим насчет того, кто же все-таки это были... Кто же были какие противники у Рима и какой вообще был состав войск. Против Рима воевали и русские, и другие германские племена. К тому моменту уже существовала Римская империя. Уже произошел переворот. Гай Юлий Цезарь стал в прошлом, соответственно, императором. И, соответственно, уже существовала в полную силу Римская империя. Причем... В этот момент Римская империя, по сути, достигла своего расцвета. Самые мощные войска, самые мощные, как сказать, территории, самые большие, уже облагороженные, цивилизованная Галии и многое-многое другое. Силы сторон тут на самом деле все довольно мутно, потому что, конечно же, после погибели всего римского войска, а там... По-моему, вообще абсолютно все войска погибли, разве что там, возможно, несколько человек или небольшие отряды выжили. Потому что, как вы понимаете, далеко за Рейном, в германском лесу погиб целый легион. То есть по потерпели поражение римские войска, и они оказались просто в неимоверно фиговом положении, потому что как им возвращаться обратно, когда повсюду враги, когда повсюду э, недружелюбное население. Поэтому, конечно, там выжило очень мало людей. Силы сторон, вот поэтому и германцев почти неизвестны, также и потери их неизвестны. А, силы сторон Римской империи были таковы. 6 легионов, 6 когорт и 3 конных отряда. А потери 18-27 тысяч человек. Командующий, соответственно, это был вождь Арминий, и у Римской империи это был Квинтили Вар. Больше особо тут нечего сказать, только то, что это было сокрушительное поражение Римской империи, которое довольно большой нанесло им урон, потому что аж три легиона, шесть когорт и три конных отряда, это очень много людей, это очень много оснастки, это очень много обученных солдат. И возвращать, так сказать, вот эти потерянные ресурсы пришлось довольно долго, и так как было поражение очень такое громадное, надолго остановило идеи, Рима по завоеванию германских земель. Давайте посмотрим на то, какие у нас войска есть. Войска у нас совсем небольшие, смотрю, как бы тут не называть это тремя легионами, это всего у нас всего несколько когорт легионеров. Правда, правда. Стоит подчеркнуть, что ну, почему-то правда здесь ранее когорты легионеров, непонятно почему. Хочется подчеркнуть то, что здесь есть как когорта преторианцев. Вот это да. Вот это я понимаю мощь. Когорты претерианцев, по сути, это самый вообще, мощный отряд в римской армии. Возможно, даже вполне в игре самый мощный отряд рукопашный. Они могут просто уничтожать своих врагов, как нечего делать. Еще также есть у нас ранее когорты, когорты легионеров просто. Городская когорта. Это получается... А, это даже лучше, чем когорты претерианцев. Да, это жестко. Плюс кавалерия легионеров у нас есть, римский генерал в доспехах, и римские лучники, самые обычные. Правда, почему-то они бичуганские у нас. Это как будто ранние лучники, еще даже до реформы римской армии, но уже, по сути, тогда она произошла. Но это, видимо, просто для баланса так сделали, такую, такие отряды в нашей армии. Но у варваров, у германцев тут очень даже хорошие есть войска. Да, воины с секирами, конница, лучники... Ну и, в общем-то, такой вот примерно состав. Ну, давайте начнем, Посмотрим, на что годны эти германцы. И, как обычно, посмотрим на армию Рима. На что способен Рим. А я думаю, Рим способен на очень многое. Девятый год нашей эры. Место Германия, за пределами границ империи. Это армия Квинтилия Вара, посланная Августом на север для усмирения германцев. Опытный местный командир Армении вел легион назад в зимний лагерь. Но жизнь на границе может быть очень опасной, жестокой и короткой. За Армения римляне шли прямо навстречу опасности. В лесу притаилась армия диких германских воинов, вооруженных и жаждущих римской крови. Как только опасность стала очевидной, Варго лопом поскакал во главу колонны. Ему нужно было привести своих людей в форт до заката. Как только сгустится тьма, германцы с легкостью покончат с ними. Для Вара это шанс проявить себя. Теперь он может доказать, что на самом деле благородный римлянин, а значит и полководец. Если ему это не удастся, сразу после заката он превратится в благородный римский труп. И никто не вернется домой. Лагерь уже виден. Последние усилия, и римляне окажутся дома. Но если выживших будет недостаточно, этот день станет черным днем для Рима и великой победой для варваров. Так, ну давайте сейчас посмотрим, что мы тут делать будем. Во-первых, мне придется по-любому войска послать сейчас вот так вот. Давайте разорвем этих ублюдков сначала все-таки Я думаю, может быть, опять попробовать отступить, но нет Отступление тут не дает никакого вообще преимущества Надо атаковать их Давайте, давайте, давайте в атаку. Блин, военачальник, что там? Он умирает от этих ублюдков? серьезно? всех разорвали нахер. Да, я не знаю, как тут сражаться. По-нормальному имею в виду. Это же жесть какая-то. Ёкарный бабай, сколько там потерь! Жесть! Что это за пипец вообще какой-то? Как вообще возможно, что они столько убили? Охренеть! Да умрите, сукины дети вы! Командующий, беги, конечно, отсюда. Ты нельзя ни в коем случае умирать. Всех, короче, мы разбили, но при этом я потерял очень много войск. Просто громадное количество. Чтобы нам сейчас победить, нужно просто наступать. Наступаем. Да, вот эти вот берсерки, они реально какие-то имбовые. Я не думал, что они такие имба будут. <таспорядок> на дети, их еще очень много. Да, поэтому наши потери можно считать очень громадными и тотальными. Скорее всего, фатальными даже, наверное. Давайте про попробуем продвинуться вперед. Выстрелили! Да блин, там еще один остался, ублюдок. Выродок еще один, убейте его. Выстрелили! Давайте, метните в него пилмы. Чтобы он сдох. На, сучара. Умри. Так, по своим-то не стреляйте, пожалуйста. Там еще вырываются противники. Держать позицию. Ну, давайте, давайте, обычный. Убейте этого чертового варвара. Вражеский полководец убит. Вы сейчас, Предатель. его люди, боятся вас. Настало время форсировать атаку. Форсируем атаку. Давайте в атаку. начальник защищать. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Да блин, не могу навестись. Ну да, пока что потери, конечно, у нас гораздо больше. Вот одни эти берсерки нарубали, наверное, там реально. Очень много солдат. Бедных протрианцев зарубили просто, как ничего делать. Так, ну что, мы подходим к городу уже. По сути, он уже, можно сказать, маячит у нас на горизонте. Пока что там еще какой-то лес еще один командующий какой-то там есть. Погиб кто? Армении был убит. Отлично. Но это, я так понимаю, еще далеко не конец. Мы должны еще бежать и бежать, ребята, давайте. У нас 13 минут всего город уже вот буквально на ладони давайте приближаемся к нему не жалейте себя давайте вперед вперед да кстати я хотел <с> сказать замечание забавно то что у наших войск дом сципионов написано да. Немного это странно, как по мне. Какой дом с спионов очертаем? Собачьим. Девятый год нашей эры, уже там давно нет никаких домов. Уже Давно единая империя. Ну, это было, блин, 200-е года, блин, до нашей эры. А тут у нас девятый год нашей эры, и до сих пор... До сих пор мы играем за дом с спионов. Ну, ладно, не знаю, почему так разработчики решили сделать. Наверное, просто Рим и... Граждане Рима, наверное, было бы не совсем правильно, возможно. Или что-то не получилось бы сделать. Поэтому решили просто пойти по такому пути, как дом с спионов». Хотя, почему то тогда дом не Юлиев, да? Ну, непонятно, короче. Ладно, фиг с ним. Идем вперед. Перед нами стоит одна небольшая преграда. Но я что-то подозреваю, что это очень-очень... Очень подозрительный. Сейчас будет момент. Я был прав. Замечаем кого? Застрельщики. Ой-ой-ой. Только застрельщиков, да, мы видим? Больше никого. Там еще вдали появились какие-то отряды. Атакуйте здесь стрелков. Мы сейчас разберемся с этими засранцами. Так, так, так, отступаем. Кто-то по нам стреляет, слушайте, а кто стреляет-то А, так это лучники оказывается. Бейте этого еще воеводу какого-то. -мо. Так он бежит прям за нами. Смотрите, что он творит. Бейте его, ё мое Нажеский полководец Убегай. Атакуйте. Так ведут. Во время битвы, Это стрелки, стрелки, стрелки. Вон секирщики идут там. <реклама> блин, блин, блин. Беги, беги, дурак, беги! Ё -мо, какой он дебил, пипец просто какой-то. Чуть не погибли там, блин, дебилы. Отступаем, короче, мы. Отступаем, так как тут нет смысла вообще сражаться. Там по-любому поражение будет. Отступайте в город быстрее. К сожалению, да, этим солдатам уже не помочь. Они, кстати, зайти-то смогут к нам, мне вот интересно. Или нет? Потому что вроде так то это наша крепость, а не вражеская. Ой, как долго мои там держат их, конечно. Реально жестко, ребята, долго деретесь. Девять минут у нас остается, я думаю, мы успеваем до города добежать. Давайте, давайте, давайте в город внутрь. Фух. Эм. И чё? Что нам делать тут интересно а -а -а блин мы ничего не сможем захватить все равно О -о -о, так тут получается надо было еще и сражаться дополнительно походу ну я не знаю если я сейчас проиграю но это бред будет полный я же добрался до города или надо было именно легионеров что ли сюда привести Чё за бредовая битвы реально? Я аж добрался до города. <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> что то непонятно. То ли мы захватываем, то ли не захватываем. Ну, я так понимаю, мы сейчас потерпим поражение. Хотя я, по сути, в городе нахожусь и как бы его захватываю. Не знаю, короче, в чем причина. Очевидное поражение. А что мне нужно было тут сделать-то? Не, знаете, я как бы хоть и, как сказать, я выполнил, в принципе, задание, нужно было добраться до города. Ну, конечно, я потерял все свои легионы, но я добрался до города. Давайте будем честны. Не, знаете, я как бы эту битву признаю, что я выиграл. Хоть тут написано очевидное поражение, но почему я потерпел поражение, я не понимаю. Так. Так. А, игра решила вылететь. Ну ладно, что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось данное видео. Это, кстати, было последнее историческое сражение в Риме Total War. Следующие у нас игры будут обычные Total War и самые старые. Это Сегун Total War и Medial Total War. Я тоже хочу их снять, исторические сражения, потому что я, как выяснил, там они тоже есть. Будет интересно понаблюдать за тем, что разработчики придумали еще раньше. То есть, вообще, самые первые исторические сражения. Ну а с вами был Веном, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это сражение я все-таки признаю, что я выиграл, потому что, ну, задача была добраться до города, тут даже флаг был якобы, который нужно было захватить, но ну, я его вроде захватил, а все равно я проиграл. Ладно, что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока, удачи!